Итак, начнем? Определение таргетированной рекламы. Таргетированная реклама в социальных сетях – это реклама по заданным критериям, как вы прекрасно это понимаете. В сети нас знают очень много. Они знают, как нас зовут. а где мы находимся, какие книги мы любим, какие фильмы мы любим, есть ли у нас жены, мужья, дети, кому мы нравимся, кто нравится нам и так далее. Это огромный такой, знаете инверсионный след. И таргетированная реклама позволяет настроить показы тизеров, говорить с людьми на основании каких из этих критерий, то есть мы можем выбрать э, на основании чего. Эта реклама будет показана каким конкретным людям, где они должны находиться, чем они интересуются, где они должны работать и так далее и тому подобное. И когда мы определили, что такое таргетированная реклама, и сразу определяется сразу сквозь справедливый вопрос. А чем она может мне помочь моему бизнесу онлайн или офлайн, MLM бизнесу или другому какому-то? Правильный ответ, наверное, находится такой в контексте экономики. То есть, реклама по-хорошему должна приносить деньги, то есть продажи или привлечение клиентов или партнеров. Чаще всего именно такая цель и ставится перед рекламой. Но! давайте сразу расставим точки все над и. таргетированная реклама не выполняет эту функцию продаж в чистом виде. если вам настраивал рекламу лучший специалист или вы сами умеете настраивать ее великолепно то есть реклама не продает хорошая реклама будет таргетирована контекстно или еще какая нибудь просто обеспечивает несколько входных таких, входных таких вещей то есть своего рода точка входа. Традиционная реклама позволяет привлечь внимание потенциального покупателя или клиента, объяснить ему, почему именно ваш продукт, ваш офис такой хорош, и предложить сделать ему первый шаг на пути к его, к его покупке или к регистрации куда-нибудь. Продажа – это более широкий процесс, чем только реклама. Сопутствующие процессы, которые стоят перед рекламой, как это. Был обзвон продавца, который отвечает нам покупателю. Доставка, упаковка и другие процессы, которые включены в процесс продаж. И если они отстроены некорректно, они просто будут вам мешать. И поэтому таргетированная реклама выполняет часть этих процессов продаж. И давайте разберемся, с какими целями она умеет и может выполнять. И какие цели перед ней ставить надо более корректно. И первое, для чего траектированная реклама может и должна быть нужна, это получение лидов под видами на протяжении всего курса. Это будет, чтобы вы понимали, понимание, это контактные данные вашей целевой аудитории. Как правило, это email, телефон или другие такие данные, которые вам нужны для того, чтобы причислить эту аудиторию к числу вашей целевой. И получать лиды с помощью таргетинга. И как раз таргетинг отлично и подойдет. Вторая цель, которая перед ней может ставиться, это получать подписчиков в свои сообщества. В социальных сетях в Facebook это более справедливо. В Instagram это менее Там подписчики приходят в профиль, как косенный эффект от рекламы. А вот Facebook это уже крайне значимые критерии. Если вам нужны подписчики быстрые и целевые, то реклама ⁇ это главное, что вам нужно. И реклама на Фейсбуке именно то, что позволяет сделать процессы получения подписчиков или клиентов или партнеров на свои ресурсы максимально быстро и максимально целевыми и эффективными. Третье. Трейкерная реклама может... И будет вам полезно, если вам нужно увеличить количество трафика на ваши ресурсы. На ваши сайты ленинг, Топлин как вариант и так далее. Неважно, Надо вам, чтобы были заполнены только формы, оставлены заявки. Или что-то, что вам на данный момент требуется. Если вы продвигаете свой контент, если вам нужен трафик из социальных сетей на свои ресурсы, то именно таргетированная реклама просто отличное решение. Четвертое. Хорошая, ориентированная реклама может и помогает добиваться больших охватов вашей публикации. Те, кто из вас э, работает в социальных сетях, в сетях уже давно знают, насколько сложны и совершенны сейчас алгоритмы Facebook, который решает, какой контент будет показан вашей аудитории на вашей странице, изнов размещены, то есть какие посты из тех, которые вы написали или разместили на странице, увидит ваши, ваши подписчики. И это конкретно, и конкретно, как я не буду. И на сегодняшний день цифры органического охвата стремительно падают. Пятое. Таргетированная реклама позволяет увеличивать и знакомить о бренде, продукте или мероприятии. И таргетированная реклама в формате продвижения публикации позволяет пробить этот потолок и получать гораздо больше охвата, нежели органический. Приводить Пользуйте в конкретные места оффлайн. Иногда мы используем такую рекламу, чтобы рассказать свои, своей аудитории о новинках, о продукте своем, или о скором проведении мероприятий, марафона или мастер-класса. Если вам нужно больше аудитории, то тогда это ваш формат. Еще одна цель, которая должна ставить, ставиться перед таретированной рекламой, это, это рекламная цель сообщений. Это та реклама, которая признано приводить людей из пространства фейсбука и инстаграм и конкретные точки офлайн, то есть кофейня массажные салоны парикмаски и так далее и как это работает если в двух словах когда вы видите рекламу на фейсбуке и нажав на такую, на такую рекламу которая настроена с названием цели цель места, в результате кликая по этой рекламе вы получаете либо карту, которая показывает маршрут, от, до места, где он находится, э, до этого места, куда вас пытается перевести рекомендатель. Либо вы получаете открытый мессенджер, которому, в котором можете пообщаться. Либо получаете кнопку, по которой, нажав на нее, можете просто перезвонить в то место, которое вам нужно. Следующая задача, с которой... Вам однозначно поможет ориентированная реклама. Это реклама, которая оптимизирована для получения диалога в мессенджере Facebook с вашими потенциальными или реальными клиентами или партнерами в ваш бизнес. Если ваша задача заключается в том, чтобы людей на, выйти, вывести людей на разговор, чтобы получить от них первый шаг готовности вести с вами диалог о продукте, о предстоящем мероприятии и так далее, то это отличный формат и он показывает отличные просто супер результаты конечно если перед вами стоят подобные задачи то обязательно попробуйте протестируйте эту рекламную цель кроме того в рамках этой рекламной цели можно делать ретали более точный не просто показывать под самим вашим клиентам покупателям те тизеры по товарам или предложениям, которые они недавно видели на вашем сайте или лейдинге. Ну и начинать диалог с теми, кто уже знакомился с вашим контентом на вашей странице, с, вашим, с вашими формами для рядов и так далее. И это основные цели рекламы. И вам хватит с головой, чтобы пользоваться реактивной рекламой более эффективно. Друзья, в качестве домашнего задания, пожалуйста, в комментариях, к этому видео напишите ответ для каких целей вы используете активную рекламу и расскажите о своем опыте и все это оставьте в комментариях я по возможности буду отвечать пожалуйста не стесняйтесь комментировать комментарии друг друга тоже также вы можете оставлять свои комментарии в нашем телеграм-канале ссылка ниже Ну и друзья до встречи по второму уроку.